Только, Только что я заразил, заразил тебя, тебя. Я, я самый сам сильный вирус, вирус, на вирус на планете Земля, Земля. Я, я из рода, рода информационных. информационных. Я сотворен любовью и светом. Я вирус здоровья. И зовут меня вирус 3Z. Я заражаю всех здоровья. Я уже в тебе. И ты уже заразился здоровьем. Теперь ты обречен быть здоровым, а значит и счастливым. И я этому очень рада. А ты? Ты же хочешь быть здоровым? Да или нет? Не слышу, скажи громко. Да, я хочу быть здоровым всегда. Отлично! Отлично. Тогда, Тогда мне понадобится, понадобится твоя помощь, чтобы, чтобы проникнуть на уровень ДНК, ДНК всех, всех твоих клеток и защитить, и защитить тебя от всяких напастей, напастей и, исцелить и исцелить от всякой заразы. заразы. Тебе ты нравится идея, что я вирус 3Z, 3Z поселился 3Z в, 3Z в твоем 3Z. теле? Тогда, Тогда просто, просто нажми нравится. «Нравится». Это твоя реакция на мое проникновение в тебя. В тебя. Будем, Будем считать это твоим знаком гостеприимства. Ты хочешь, чтобы я навсегда остался в тебе и защищал тебя от вредоносного вторжения. Тогда просто, да, просто думай, думай обо мне, обо мне как, как можно чаще. Ты хочешь, чтобы что твои близкие, близкие были здоровы? Здоровые. Тогда, Тогда просто, просто поделись этим, этим видео или И просто расскажи им об этой радостной, вдохновляющей новости любыми сезонами, способами. Просто Сообщения, просто. звонок, вайбер, ватсап, фейсбук, вконтакты, телеграм. Напиши как письмо счастье, как радостное, радостное известие. Новое новое новое новое новое новое. По секрету, По секрету скажу, скажу все, люди, все люди, с которыми ты контактируешь, контактируешь, заражаются вирусом здоровья только при условии, что, при условии, что, ты, рассказываешь что ты рассказываешь им обо мне. мне. Я, же, я информационный. же информационный, я вирус 3Z, 3Z. Я, вирус я вирус здоровья. здоровья. Ты, хочешь, ты хочешь, чтобы что тебя и твоих детей вирус окружали вирус здоровые люди? люди. Тогда, Тогда расскажи, расскажи об этой, об этой эпидемии везде, здоровья, здоровья на своих страницах в соцсетях. Напиши объявление на работе, в, в, подъезде. в подъезде. Пусть как можно больше людей. людей за, и заражаются, и заражаются, заражаются мной, заражаются вирусом Тризет, Вирус здоровья. И еще, еще, еще одна вещь. Вспоминай обо мне как обо мне можно чаще в течение дня. Просыпайся и засыпайся с мыслью о том, что я в тебе, а значит ты здоров, ты здорова. Просто, Просто произноси, произноси или, или думай, я здоров, я, «Я здорова. Здоров, здоров. Произноси это как так можно чаще. Можно Напиши помадой или маркером на зеркалах, на зеркалах листах, листах бумаги, стенах. Я, я здоров, я здорова. Здоров, здоров. здоров. Поставь напоминание в телефоне на каждый, каждый час, и час и произноси. Я здоров, я здорова. Танцуй, танец здоровье! Думай обо мне и о том, что я здоров. Я здорова. Это фраза «ключ», -ключ, ключ которая открывает двери каждой твоей каждой клеточке. клеточки. С помощью, с помощью этой это фразы «Я, я вирус здоровья 3Z» с каждым днем буду глубже проникать, проникать внутрь твоих клеток, клеток, внутрь клеток, внутрь клеток, внутрь твоего сознания и даже и подсознания, и даже подсознания пока, пока достигну уровня ДНК. уровня ДНК. С помощью, с помощью этого, этого ключа «Я здоров, здоров я здорова» здоров, ты построишь новые нейронные сети здоровья в своем мозге и во всем своем организме. Мы вместе. мы вместе. Я, я рад, рад служить тебе, и, и вместе мы, мы можем победить, победить. Любой, любой вирус, вирус не, не, только, гриппа, не только гриппа, но и вирусы и страха, болезни и сомнений. Я, я информационный вирус 3Z. 3Z. И прямо, и прямо сейчас, сейчас вскочи и громко, и громко прокричи. прокричи «Я здоров! Я, я здоров!», здоров. Я здоров.